Привет, друзья! Сегодня я хотел бы коснуться очень насущной, животрепещущей темы. Это то, как быстро меняется климат на нашей планете и, в частности, на территории России в средней полосе. Я что-то не припомню ни одного такого года за всю свою жизнь, чтобы в это время я не припоминаю, чтобы в Москве была не зима с ее морозами и снежными сугробами, а самая настоящая осень. Ну, давайте введем такой э, термин. Ну, вы же знаете, есть такой термин «бабье лето», а мы назовем все это «бабья осень». Вот взгляните, эти кадры я сделал в своем саду 28 декабря 2019 года, за три дня до новогоднего праздника. А вот посмотрите, в принципе я всего этого не очень-то и замечал, но когда я взял камеру в руки и пошел снимать, то обнаружил много интересного. ну допустим, вот посмотрите почки на смородине набухли и вот-вот раскроются. Здорово не правда ли? Трава совершенно зеленая и тут и там под ногами везде. Плющ, который привезли из Австрии, вот это вот рудбекия пурпурная, только, пожалуйста, не подумайте, что такой уж я профессор в этих, во всех растениях, Все это мне подсказала жена, а ведь она занимается этим, а моя главная задача – это Ленин с бревном, да, так вот к чему я все это клоню? Есть такая поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». А гром грянул уже давно. Я искренне уважаю того самого мужика из Архангельской области, который не крестится, а конкретно защищает свою родину от мусора и дерьма о котором, заметьте, его ну, никто не спрашивает, я имею в виду государство. Оно наглым образом пытается этот свой мусор из Москвы захоронить в заповедной природной зоне Архангельской области в районе Шиеса. И всем вам эта ситуация хорошо известна. И как быть, когда жандармы защищают интересы этого грязного бизнеса? Ведь всем известно, что природа с этим не успевает справляться. Отравляется вода в водоемах. А значит, э, демография становится отрицательной. Люди умирают сотнями по всей России. Я уже просто даже не говорю о тех продуктах, которыми мы питаемся, об их качестве. Ведь огурчики и прочие питаются не только из грунта. Их дожечек поливает какой-то кислотный. Вы посчитайте, сколько на территории России заводов и фабрик работает по старинке. Возьмите район Москвы, дымящую капотню, да и сколько таких по всей стране, возьмите хотя бы Красноярск. Ого! Не танки и не ракеты надо делать, господа наверху, а подумать не о бизнесе, а о простых гражданах и о будущем нашей страны. Ведь все эти проблемы свалятся на плечи наших детей и внуков. Да и, пожалуй, я думаю, и их детей, и внуков тоже, да даже еще в большей степени. Я немного поизучал тему, связанную с изменением климата, и вот что я нашел. Температура, средняя температура повысится, заметьте, на 5 градусов через 20-30 лет, причем в северных широтах еще в большей степени. К чему это приведет? А к тому, что в Белоруссии станет даже жарче, чем сейчас в Болгарии. Ну и в Москве, соответственно. Чем это грозит? Природными катаклизмами, ураганами, засухой и прочее, прочее. И в связи с такими изменениями климата, я думаю, возникнет еще больше проблем у простых рядовых граждан. Вот так-то. Так что бабья осень – это вам не бабье лето для влюбленных, скорее совсем наоборот. Пренеприятнейшая вещь, скажу я вам. Ну что ж, вот на этом, ребята, разрешите мне закончить эту тему. Она, я полагаю, очень даже важная в нашей жизни. Как всегда напоминаю, давайте подписывайтесь с колокольчиком, и все у нас будет хорошо. Я желаю всем вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Увидимся и услышимся.